первое отделение так проведем как обычно единственное исключение никогда я здесь не читал стихи а сейчас хочу даже начать со стихотворения. оно будет понятно но во-первых я должен сначала поздравить всех с наступающим светлым всенародным праздником днем ракетных войск и артиллерии Это будет завтра, и это начало контрнаступления наших войск под Сталинградом, что тоже не будем забывать. Мы здесь, многие присутствующие, заканчивали военную инженерную академию имени Дзержинского. Это вообще-то академия ракетных войск, хотя она работала на паритетах с КГБ и с ГРУ, и немало наших выпускников, работают и в комитете, работала, служила. И в главном разведном управлении. Поэтому сегодня будут песни чередоваться наши старые, курсанские, более новые, о ракетных войсках, о службе, так сказать, воинов. Не обязательно ракетчиков, но окончивших Академию Дзержинского. Мы не все стали ракетчиками, Много, многие из нас специалисты по вычислительной технике и так далее. И, как ни странно, флот. Будут чередоваться песни о флоте и о ракетных войсках. Почему флот? Ну, во-первых, потому что вот я лично очень люблю, и после Академии, когда послужил немного и под землей, и на земле, потом попал в военный отдел «Правды». Вот спрашивали, кто? Вот я, вот тот вот Верстаков, который был и военным журналистом, и выпускником Академии Дзержинского. А первым начальником курса у нас в Академии Дзержинского был полковник Юрий Петрович Закурдаев, а он бывший военный моряк, командир крейсера, который потом перевелся в Москву, потому что у него была квартира в правительственном доме, где вот театр эстрады, там это киноударник. Вот. Ну и он заканчивал службу там, и я считаю, что это тот человек, который из нас, из мальчишек делал но ну, более-менее настоящих военных, я до сих пор его вспоминаю с глубокой любовью. Ну вот, когда он к нам пришел, то любовь к морю осталась. Я помню, что если по телевизору показывают море, Юрий Петрович бросает все дела, садится около телевизора, смотрит. Вот у меня одно такое стихотворение. Ну, представьте картинку, Курсанская казарма. У нас казарма была любопытная прямо напротив Кремля, на Софийской набережной. Раньше она называлась «Набережная Мариса Тереза». Ну, вот я дежурный по батарее, то есть по курсу. Делать-то нечего, поэтому иногда посмотришь телевизор в ленкомнате. А дальше все понятное стихотворение. Стихотворение называется «Начальник курса». В Москве дослуживает. Разве это горе? Ведь у него здесь и квартира, и семья. По телевизору показывают море, Вбежав к начальнику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 А дальше постараюсь с минимальными комментариями петь поочередно в первом делении флотские и ракетские песни. Работает, Саша, да? Гитару-то? Нет? Должна обработать. Сейчас Песня о флоте А что такое флот Воспоминание детства Когда с подругой вы На лодке в первый раз Воды, небес и глаз Опасное соседство Ведь что такое флот когда не любят нас А что такое флот? Бессонная работа Арктические льды И черноморский зной Соленая вода Соль молодого пота Ведь что такое флот? Когда он не родной А что? Такое флот однажды у причала Увидеть, как во сне знакомые борта И службу, и любовь, и жизнь начать сначала Ведь что такое флот, когда он не мечтал А что такое флот? Бессмертие и слава Славянские ладьи И наши крейсера Ведь что такое флот Последний щит державы Последняя любовь Прощальная ура Ведь что такое флот Последний щит державы, Последняя любовь, прощальная, ура! Напоминаю, БРК — это боевой ракетный комплекс, ЗИП — запасные инструменты и приборы.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 И я валяю дурака, Люблю и пьянствую пока, Люблю до да одури и пьянствую до да хрипом. Песня называется «Русское море». Так в давние времена было одно из названий Черного моря». где-то, по-моему, в девяносто пятом году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 Порить с волей Божьей, и мы не смогли. Раз три века по Русскому морю Из России уходят ее корабли. Нам опять уходить в наше русское море, Одна из наших казарм в Курсанское время, уже более-менее такая свободная, где мы могли в город выходить, была на Садовом кольце, на Садово-Спасской улице. Оттуда на нашей академии, на китайский проезд, ходил автобус 98 -й. Песня называется «Автобус 98 Мечты обязательно сбудутся,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 Песня называется «Полярный круг». На улице тихо тихой вдалёнкие дни Скупые вечерние светят огни И счастье скользит из неверящих рук Не любит, уходит единственный друг Лишь в небе чуть виден спасательный круг Полярный, полярный спасательный круг. Года исцелили, судьба сберегла, военная служба в походу вела, где вряд ли б ты выжил от огненных мук, от близких разрывов и вечных разлук. Когда бы не полярный спасательный круг? Полярный, полярный спасательный круг Опять над тобою темны небеса Чужие кричат и грозят голосам Берут на обман и берут на испуг В безверии сердце слабеет, но вдруг Бросает россиян спасательный круг Полярный, полярный, спасательный круг, С трудом вспоминаешь влюбленность свою, Устал удивляться, что выжил в бою, И сердце уже одолело недуг. Как значит, теперь твоя очередь друг бросать Для державы спасательный круг. Полярный, полярный спасательный круг Полярный, полярный спасательный круг Наташа, тебе там удобно? Еще одна песня про наши казармы. Мечты обязательно сбудутся. Но это... А нет, это уже опел, вожди, стой. Это вы что значит это. Очки забыл. Сейчас это самое. Сейчас. Нам опять уходить-то. А, вот. Я ее раньше спел, чем она записана. Но не ошибся, потому что действительно э, песня про наши казармы На Садовой, на Мари Стореза Это набережная, которая потом стала Софийской набережной Удивляясь на самих себя Редкий день мы выглядели трезво Алкогольный ужас возлюбя Курим, пьем и усмехаясь криво Рассуждаем, что такое мир. Жизнь понять поможет только пиво до советской Честерфилд по мир. Говорим о будущем и прошлом, не имея нынешнего дня. Только в поведении и нехорошем нас не надо очень обвинять.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 Раз такие в сущности войска, Бог простит нам наши заблуждения На земле, а может, вне земли. А пока есть женские колени, Водковина, пиво, жигули. А пока есть женские колени, Водковина, пиво, жигули. сегодня будет несколько песен о флоте но связанные с севастополем это мой любимый город и честно говоря вот сейчас бы я не знаю что было бы со мной если бы севастополь бы не возвратился вот но севастополь было разное в том числе и и военные и, и любовные приключения вот одно я так сказать описал в песне. Ну, не одно но вам сейчас пою Называется песня «Русалка», но там есть некоторое преувеличение, Хвоста у него не было, а все остальное – правда. Белый парус с черном море над зеленой водой, То ли счастье, то ли горе мне с такой молодой, Черноморская русалка, даже губы соланы, С нею шатка мне и валка На волне и без волны. Коса по бедра, у нее высокий рост, У нее красивый, твердый, но немного длинный хвост. У нее глаза, как море, и как солнце чешуя, То ли счастье, то ли горе, что она почти моя. Сорвется, словно тополь, Мачта гнется, как крыло В легендарный Севастополь Нашу яхту занесло Пристань Графскою Свалили, стенку минную Снесли, брик Меркурий Утопили и другие Корабли, а потом Гуляли чинно По большой-большой морской И при как мужчины вслед глядели Ей с тоской Черноморской, наверное, говорили не таясь Ах, какие нужны нервы, чтобы иметь такую связь Ах, какие нужны нервы, чтобы иметь такую связь с черном море над зеленою водой, то ли счастье, то ли горе, не с такой молодой, черноморская русалка, даже губы соланы, с нею шатками, и валка на волне, и без волны. Я же чередую, флотский и ракетский. Да. Вот есть такое странное место, у которого очень много названий. Одно из них, там, станция Тюратам. Поселок Байконур, Кзылординской области Казахстана. Второй или третий, точно не помню. Научно-испытательный полигон Министерства обороны. Город Ленинск. А все это одно и то же, это космодром. И вот в курсанские годы нам приходил сюда ездить И там служить, и работать, вот об этом песне. Вновь колеса, колеса И казенный дом Но монетку подбросим Падает орлом Значит, путь далек Лежит нам на восток Снова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 От рассветы, закаты, незнакомые, Где мы просто солдаты, парни скромные, Где нам след вздохнул, Город Сексау, Где нам след вздохнул, Это прям перед Тюратамом остановка, Город Сексау. Вновь Беседы о жизни, и коль долг велит Мы послужим отчизне на краю земли Не поленимся, пить и в Ленинске Не поленимся, братцы, в Ленинске Про флот вот, когда я после недолгой службы после академии Дзерженского в разных войсках попал почему-то в правду военный отдел правды. А мы тогда как бы оставались военными но служили журналистами и уже доводилось походить моряки не любят слова поплавать им походить на и на надводных, и на подводных кораблях, там полетать над океанами, там на всякой морской авиации. И уже думаешь, ну уж немножко-то я знаю флот. Там. И я здорово написал сценарий художественного фильма. Даже помню название «Адмирал». Слава богу, фильм этот не поставили, потому что сценарий был чудовищный. Вот сейчас какие-то черники остались, я смеюсь и плачу. Вот. Но несколько песен, которые, я думаю, может, войдут в фильм, они остались. И песни-то, я думаю, неплохие. Вот одну из них я спою. Называется она «Океан голубой». Но ее главный смысл, легко понятный, это то, что человеческая кровь и океанская вода, она по химическому составу, они очень похожи. Хоть переливай. Океан голубой, кровь людская красна, В берег плещет прибой, в сердце плещет волна, Но и в шторм роковой, и в осенью тишь. Океан, ты живой, сердце ты не молчишь, В голубой глубине и в огороде моих, Спокойно вдвойне кровь одна на двоих И твоя солона, и моя солона И бессон одна, и другой не до сна ты судьбою мне дан Ты меня призови Мировой океан Старший брат по крови Будут волны греметь Будет шторм бушевать Надо сметь, надо сметь Над судьбою вставать И бросаться в шторма И бросаться в весну Жизнь рассудит сама Кто наверх, кто ко дну Даже если на дно не рыдая обо мне Кровь моя все равно В океанской волне Значит, будет прибой Моим сердцем стучать Будут волны с тобой Моим вздохом молчать И бессмертный мой брат Сохранит навсегда Мой негаснущий взгляд твое первая да Океан голубой Первая песня протеста против ракетной ядерной войны. Сегодня будет еще и вторая. Мы собрались на пельмени. Мозговой армейский трест. Еще раз начну, потому что хочу пояснить. Там упоминается слово «триада». «Триада» — это не мафия, как тоже есть где-то там... А это имеется в виду ряды э, ракетных, вернее так, ядерных сил. Это авиация, которая может нести ядерные беззаряды, бомбы, ракеты. Это наземные, там, неподвижные шахтные и подвижные мобильные пусковые комплексы. Это подводные лодки с э, ракетами. Да? Вот ряды упоминается. <кхм> Песня о том, как против этой триады можно бороться. Вот. Мы собрались на пельмени. Мозговой армейский трест Эни-бени, эни-бени, бени, эни -бени, эни -бени Все разведчики из Интер повскакали с мест Что решим, твинтер-финтер, твинтер-финтер-жест А с Лубянки едут танки, эни-бени-фыр Вы, мол, тише, чтоб в загранке думали про мир Вот мы сели, вот мы сели, выпили в присест Эй, не бени, окосили, твинтер жест Мы сейчас еще по разу, эй, не бени, ух, и крылатые заразы, твинтер финтер -бух. А потом без всяких лекций, чуть добавим, чтоб Их мобильные эмэксы, эй, не бени, стоп. Ну, от Райден ты под лодки, Твинтер-финтербуль, Мы заманим русской водкой намель, Ливерпуль. Вот они и без триады, и небе, и А у нас с вином порядок и пивков умел. И с горючей этой смесью твинтер финтер Мы в Нью-Йорк, мол, выпил вместе, хватит воевать. Вот как можно, эй, небе, не вывезти мир из тьмы, Если сядут за пельмени светлые умы. Вот песня, которую немножечко там уже вы слышали на разминке, там, когда мы настраивали аппаратуру, но я ее очень редко пою до конца, потому что это наполовину моя песня, а я пою только свое. Но в этой песне моя музыка, и вообще-то я не сочиняю музыку, <coughs> я сочиняю какие-то... Легкие мелодии, которые помогают разобраться в словах, которые я вам рассказываю. А здесь, я считаю, все-таки получилась мелодия. Э, мелодия на стихи Киплинга, «Мандалей». В других переводах это звучит «Мандалай». Но мне больше нравится перевод Елизаветы Полонской, и она немножко повольничала, она назвала это «Мандалей». Итак, стихи Ку Киплинга. А «Музыка моя». После пагоды у моря на восточной стороне Знаю, девочка из Бирмы вспоминает обо мне И поют ей колокольцы в роще пальмовых ветвей Возвращайся, чужестранец, возвращайся в мандалей Возвращайся в Мандалей, Где стоянка кораблей. Видишь, шлепают колеса Из рангуна в Мандалей. О, дорога в Мандалей, Где летает рыбок стая И заря как гром приходит Через море из Китая. Волоса убор зеленый, в желтой юбочке она в честь самой царицы Тибальсупия Латина звана принесла цветы. Я вижу, и своему разочаривает в христианские ему Истукан тот то до главный буду звать его. Тут ее поцеловал я, не спросившись никого На дороге в Монголей. А когда над полем риса Меркло солнце, стлалось мгла, Мне она под звуки банджо Песню тихую плела. На плечо клала мне руки и щека к щеке тогда Мы смотрели, как ныряют И вздымаются суда Как чудовища в морях На скрипучих якорях В час, когда кругом молчание И слова наводят страх На дороге в Мандолей Это было и минуло Не вернуть Опять тех дней И не ходят амнибусы Мимо банков мандалей В мрачном Лондоне Узнал я Поговорку моряков Кто услышал зов С востока Вечно помнит этот зов Помнит пряный дух цветов Шесть пальмовых листов Помнит пальмы Помнит сон Перезвон колокольцов на дороге в Мандолин. Я устал сбивать подошвы обулыжник мостовых, И английский мелкий дождик сеет дрожь в костях моих. Пусть гуляю я по тренду с целой дюжиной девиц, мне противы их замашки и румянец грубых лиц. Про любовь они лопочут, но они не нужны мне. Знаю девочку милее в дальней солнечной стране, На дороге в Вандолей. От брать к востоку, где зверей запутан свет. Где ни заповедей нету, Ни на жизнь запретов нет. Чуть запели колокольцы, Так хотелось быть и мне. Возле пагоды, у моря, На восточной стороне, На дороге в Мандалей, Где стоянка кораблей, Бросишь все свои заботы. Кинув якорь в Мандалей, о, дорога мандалей, где летает рыбок стая, И заря как гром приходит через море из Китая. Такая бытовая картинка из курсанской жизни. Одно поясню: у нас был начальник факультета генерал кол судя по фамилии, хохол, да? Но почему-то он говорил на о. Окей, окей, немножечко. Был пойман вечером, а днем у генерала был прием, и генерал кричал: "Я так и знал!"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 Он и декуль разрешения нет, не бегал даже в туалет, хоть был готов, как юный пионер. И через час от этих слов я снова был совсем готов, и через черный ход я в самоход. За двадцать бед один ответ Ви от Дзержинского привет Взаимно согласимся на развод. И надо сказать, что я подал на развод. Я подал рапорт, заявление, там, это самое, но ну, мотивируя тем, что я хочу заниматься литературой, писать стихи, пойти в Лит институт И меня вызвал другой наш генерал, умный, начальник политического отдела, там, был такой генерал Решетов. Я к нему вошел, там, докладывал, там, младший сержант такой-то, по вашему приказанию прибыл. Он мне первое слово сказал, «Витя, ты дурак». Но я обиделся, говорю, а почему он дурак? Он говорит, дурак и все. Вот. Начали выяснять, он говорит, главная мысль, говорит, да у нас пока еще, он, я помню, что он говорил, пока еще, пока еще да, сильная армия, богатое государство, но выучат тебя там, да, станешь ты офицером, да, и делайте, что хочешь. Я ушел от него, задумался, я остался в академии. Вот Бывает умный генерал, да. Грустная песня о Севастополе Я уже сказал несколько слов, но вот Если кто-то там не был или был один раз, вы не поймете Какая это была тоска и боль Даже еще в советское время, помню, туда я ездил, да, И как-то так странно, какие-то от правды, там дела решаешь Заходишь в горком Городской комитет коммунистической партии Украины. Ну при чем здесь Украина? -то? Или там надписи украинские. Ну ладно, это все было как шутки еще, знаете, можно было посмеяться, полыбаться. А потом все стало хуже, хуже. А потом, когда уже и в России начался бардак, а там что было? И все, как это все пришло в такую мерзость запустения. И все везде эти болтаются флаги, которые, может, и неплохие флаги, но они там неуместные, да. И как-то все это было плохо. И вот у меня было много грустных песен про Севастополь. Мне, с одной стороны, стыдно как бы их сейчас спеть, сейчас что-то изменилось, да. А с другой стороны, я думаю, они, может, тоже как-то что-то сработали в свое время, потому что их... И я пел Севастополь, и не я пел И ансамбли некоторые пели мои песни Вот называется «Останься в живых, Севастополь» Да, но ну, значит, мы еще и тогда на что-то надеялись Под Графскую пристанью под Глубокой зеленой воды Еще далеко Севастополь До нашей последней беды еще енкерманские тропы полынью не все заросли еще ты стоишь Севастополь на краешке русской земли еще инкерманские тропы полынью не все заросли еще ты стоишь Севастополь на краешке русской земли И над Европой Холодные льются дожди Останься со мной, Севастополь Пожалуйста, не уходи Пусть слышен отчаянный ропот Листвы на осеннем ветру Останься в живых, Севастополь Иначе я тоже умру Пусть слышен отчаянный ропот Листвы на осеннем ветру Останься в живых, Севастополь Иначе я тоже умру Вторая песня протеста против ракетной ядерной войны. Встречаю Новый год у телевизора, где женщина танцует в прикем. Пока моя ракетная дивизия еще... Не переходит в ПВБГ, ПО Повышенную боевую готовность А перейдет и все вокруг изменится Окончится бравурный перепляс И женщина красивая оденется В красивый номерной противогаз я телеку несу бомбоубежище, Я сяду возле черной кнопки пуск, Изделие надежное и нежное, В Америку отправит срочный груз, И в этой вот дуэльной ситуации Покуда не дошел ответный залп. Я на экране радиолокации Увижу танцевальный телезал Танцуют минитмены и титанчики Сержант, Паларис, атлас, посейдон В Америку звоню, здорово, мальчики Физкульт «Привет» звучит в ларингофон Я спрашиваю, как изображенится. Ол райтушки right, в ответ, and, что у вас? Изделия находятся в движении, энд мы пустили весь боезапас. А я кричу, какую вижу женщину. Они кричат, не слышим, повторим. Теле экран за черточки Со мною синим пламенем горит. Стель. Новый год у телевизора Вам женщина станцует в парике Но знайте, что ракетная дивизия Готова к переходу в ПОВБГ Перейдет и все вокруг изменится кончится бравурный перепляс и женщина красивая оденется в красивый номерной противогаз. Одна из честь частей Крыма называется Гераклейский полуостров. Это местность недалеко от Севастополя, характерна она тем, что там в основном высокие обрывистые берега и далеко с них видно. Вот у меня есть такая песня, называется «Гераклейский романс». Гераклейского полуострова Дали дальние нам и видны Крейсера плывут тянут острые треугольные буруны, а дымы из труб желто-серые, а касание губ как отжог. Я влюблен в неё или верую, что влюблен в нее, видит Бог ничего. У нас не получится в сверхочаяных скаленных встреч Будет мучить других и мучиться, буду фото ее беречь С полуострова Гераклейского, где кончается Красный Крым я вернусь в Москву-Иудейскую рейсом номер 602 А в Москве уже окна выне, и не видите мне наяву Скалы белые, море синее, гераклейскую трынь-траву. Скалы белые, море синее, гераклейскую трынь-траву. Почему-то, ну, видим это во всяком мужском коллективе. Э, у нас в Академии, в курсантские времена у многих были прозвища. Э, вот я сейчас хочу спеть песню о Бонифации. Бонифация, естественно, это не курсанта, это прозвище курсанта. Это Валера Сенькин, к сожалению, его уже нет и не будет среди нас. Э, вот. А у других, вот, самое странное прозвище, например, сундук. Ну, не потому, что он дурак, значит, этот самый, да. А потому, что он был профи похож на это, доктора наук Сундукова из фильма 3 плюс два», может, кто-то помнит там, который, да. Вот. А у другого было прозвище «Образ». Почему «Образ»? Непонятно. Да. У меня было одно время прозвище «Вахмурка». Почему «Вахмурка»? Непонятно. Ну, это, правда, из мультфильма что-то такое. Итак, песня об анифации. Наш <кх> общий друг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 Слава Богу, не состоявшегося фильма Она называется «Чайки». Очень берег давно Разглядеть не надеясь Мы на чаек последних Тревожно глядим Может, это любимые В перья оделись Далеко возвращаться до берега им в море декабрь, Раскалённее июля, Свежий ветер, повел В полуденный час. Может, это любимые Дома вздохнули, И дыхание их Долетело до нас. Как трудна тишина Перед завтрашним боем, но акустик включает в трансляцию звук. Может, это любимые вышли к прибою, И волна донесла их сердец пересту, Запылал горизонт, сняты бронезадышки, Сталь со сталью сошлась, нам нельзя отвернуть. Может, наши любимые нашим мальчишкам, процовский нелегкий поведают путь. Может, наши любимые нашим мальчишкам, про отцовский поведают путь.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 ее небесные войска. Еще одна песня Севастополь такого цикла называется Королева Красного Крыма. Она достаточно документальная, я в ней ничего не соврал. А кто, может быть, знает Севастополь, он даже поймет маршрут нашего похода. Театр драматический, это театр Луначарского. Гостиница с колоннами это гостиница Севастополь, где обычно пьянствуют моряки. Бульвар Приморский, понятно. И дальше городская пристань. Я поясню потом, почему эту песню пою. Ну, дочь да, песня плохая. С такой красивой женщиной давненько не ходил О страсти переменчивой речей не говорил Под зонтиком единственным, под проливным дождем С красивой, соинственной по городу идем Театре драматическом Спектакль про любовь О, как она скептически Приподнимает бровь Гостиница с колоннами Там ресторан и бар Какая непреклонная Ступаем на бульвар Меж фонарей погашенных Беседки хороши Ей что, она бесстрашная До глубины души Она такая строгая Нельзя поцеловать Идет своей дорогою У моря побывать За темнотой таинственной Нареде невредим Забыл ей Красивою. Неверный красный Крым, С такой красивой женщиной Давненько не ходил, О страсти переменчивой Речей не говорил. Но еще эту песню спел, вот когда вот так готовил примерную программу на сегодня. Странные переклички. Я хотел спеть курсантскую песню «Ейна и папа, говорят, генерал». Я ее сейчас спою. Просто потом подумал, что вот какое совпадение. Значит, это с такой красивой женщиной давненько не ходил. Там была девушка Ира, а у нее был папа-адмирал. Значит, в песне, которую я написал лет за 20 до этого, была девочка Ира, а у нее папа-генерал. Совпадение такое, да. А еще вот эта Ира из Севастополя, когда ее провожал в очередной в последний раз до ее адмиральского дома, а есть такой там адмиральский дом в Севастополе, она в подъезде мне сказала, а все-таки со своей музой так обращаться нельзя. Да, и потом она, значит, вышла замуж за какого-то американского профессора, который приехал читать лекцию в их э, институт, представьте, и сейчас живет в Америке. Может услышит нас, так ейный папа, говорят генерал Ейный папа, говорят генерал А когда я к ней пришел, то не знал Выпил я бутыль муската И пошел ругаться матом Но стоит в дверях отец генерал Молодой, он говорит, человек Позабудьте мою дочь, вы навек чтобы с нынешней недели Вы встречаться с ей не смели Уходите, молодой человек У Иринки заблестели глаза И по щечке побежала слеза И она сказала, что же, если он уйдет, я тоже Мы уйдем, никто не против, все за. и Сказала, что же, если он уйдет, я тоже, мы уйдем Никто не против, все за Дверь захлопнулась, мы вышли гулять И сказал я, что ж ты делаешь, Ира Мне ведь папа был твой нужен, чтоб подняться вверх по службе Кто ж теперь меня начнет продвигать И когда мы с ней вернулись домой мне сказали, человек молодой Вы дослужитесь, дочина, позабудьте лишь Ирину. И с тех пор я снова стал холостой Но Людкин папа, говорят, генерал Итак